Привет! С вами я, Мария, менеджер компании Форнакс, и это рубрика «Твоя выгода». Сегодня мы расскажем о ваших возможностях и надеемся, что вы используете их по максимуму. Наша команда стремится подобрать для вас не только идеальное печное оборудование, но и сделать вашу покупку максимально выгодной. Именно для этого в магазинах Форнакс действует бонусная программа. При регистрации в бонусной программе вы получаете приветственные 500 бонусов, которые можно использовать уже на первую покупку. 5% бонусов начисляются за каждую покупку в нашем розничном или интернет-магазине. Тысячу бонусов вы получаете на праздники и свой день рождения. Абсолютно все товары участвуют в бонусной программе. Копите бонусы и рассчитывайтесь ими, получая дополнительную скидку до 7%. Размер скидки будет зависеть от торговой марки товара. Ваши бонусы не сгорят никогда, и это удобно. В следующий раз вы можете купить для себя печь под казан, костровую чашу или купить в подарок друзьям или родным керамический тандыр. Все очень просто. Регистрируйтесь в программе по номеру сотового телефона и отслеживайте детализацию начисления и списания бонусов в личном кабинете на сайте fornax.ru не упустите возможность сэкономить, регистрируйтесь в бонусной программе и оплачивайте свои покупки бонусами в магазинах Форнакс. Ждем вас в магазинах Форнакс и на сайте fornax.ru Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч!